запчасти она симпатичная но бензин в здешних реалиях очень дорого стоит ее кормить а вообще прям прекрасная она таких мало осталось, знаешь в таком состоянии Типтроник уже стоит, прикинь Классный, не? И вот САП, но он по-моему сейчас за ним залупит Мама не горюй Хороший САП Давно стоит Значит можно будет Ломать цену смело Такие нюансы есть, вот сюда приходишь и предлагать пол цены машины И смотришь на реакцию И сразу ну, обидится-то, понятно, что нет А если это, ну, там, ага, значит, можно с тобой поговорить Сэшка ну, Тоже модель очень удачная Даже некоторые любители Между вот этой и двести Третьей, вот ее уберут Посмотрим, машина на вид Очень бодрая Кучи странные Кто-то их погрыз Непонятная история какая-то. Спрашиваю. Павелца смеется. Первый хозяин, сервиса книжка. Да, конечно. Запах вот. Новая машина внутри до сих пор остался. Удивительно. Если он на нее не согласится, не знаю, что ему предложить. Но видишь, видишь, на километраж у нее большой. Скоро будет 200 тысяч О, культурный сап. Ставит нормальные опоры Пневматические Это у нас... А, ремень Не цепь А что это такое? Что за прикол? Смотри какая вакуумная помпа страшная mm -hmm. Да машина ухоженная конечно Задняя резина на подходе Но он такой видишь тоже намывает С ним хоть приятно общаться такой знаешь Адекватный чувак Красивая машина Прямо замечательная Так, проверяем стояночный тормоз. Машина не должна ехать на ручнике. Так вот должна чуть приседать назад. Теперь ставим третью. Пытаемся тронуться. Если машина заглохнет, значит все хорошо. Если будет пытаться ехать, значит сцепление у нас уставшее. Сразу заглухо видите? хорошее сцепление вообще <смех> оригинальное решение с слава конечно мотор неплохо работает теперь все решает цена цена вопроса машина очень хорошая, конечно ухоженная, чистая от, от первого хозяина, пожалуйста от первого хозяина такие машины бывают намного чаще, чем 2000 скажем так. Я не demande pas beaucoup, euh, juste euh, petite marge, c'est tout. Hein? Ouais je sais, mais ouais, pour moi c'est la petite marge qui reste c'est tout. Hein? Elle coûte moi 3500. C'est euh, elle... quoi? Elle coûte moi 3500. Ah, да, я знаю, но вначале он не был 3008, он был 4008. Так что это уже другой клин. Хломис? Нет, сейчас, Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. 300 хочется. Ты же дорого. Спасибо, хорошая, да, говорит, хорошая а она. Вся бита градом. Но это реальный дорожник. Это МЛК, короче. Бюджетная МЛК. Это даже, по-моему, 7 местка что ли? Панамера Да, но ремень, смотри, да, есть, есть Не, ну это для центрального, похода, Пассажиры mm -hmm. Такую машину, например За 3 рубля я в себе взял МЛ-ка mm -hmm. В экономичной упаковке mm -hmm. 2,7 Правда маловато для него mm -hmm. Еще у наших за кавказских друзей стоит такой вот Аванес Авенсис. Да, машина реально бодрая. Это знаешь, даже конкурент этого Саба. Потому что маленький километраж. Потому что она даже, по-моему, чище в чем-то. А, звук ты говоришь, я понял. что там есть. Но это цепной мотор, походу. 1.9. Тоже очень чистая машина Да, она подстраивает Какой-то инжектор подвисает Скорее всего На дисках свежая резина Смотри, ни одной царапины не вижу я на нем. Такое вот здесь украшено было ну, Очень хорошо сделано Ну конечно вылезали По полной. <свист> Небольшой километраж. <свист> вот. Крыло крашеное. Смотри сюда. <свист> <свист> <свист> вот безобразие? Это. Да, ну тут, конечно, не заморачивается вообще с маляркой. Прямо. Смотри сюда. Смотри на крыло. Это, видимо, они отдали, короче, самому, самому дешевому в мире маляру. Офигеть. Какой-то металлический звук, не да? Да. На территорию там цепи, либо что-то. Термальная плекачная не было. Это такая бодрая, да? Mm -hmm. Очень маленький километраж. Прямо совсем. что yeah. ее отклеить просто и все. You know, ты... <звык> <какой -то> <звык> у нее пробег, смотри. 106 тысяч. 106 у нас. тысяч. Очень свежая машина 1.7 DTI Мотор цепной по моему у нее. Здесь все нормально Ой, Совсем... Ненавижу этот мотор а этот блок у не меня портится Нет, ну прикинь 700 евро, это же интересный вариант тоже Чисто поджопник, да? Я извиняюсь за выражение мятину можно будет достать без проблем Вроде мотор чисто работает, да? Что-то там его замазали Короче, она обойдется 250 тысяч рублей Я знаю, да Это единственный косяк ее 800 евро Но Мотор вообще да? шепчет Даже походу по-моему и не мыли. А не мыли, мыли. Смотри. Конечно, мы такой не помой. Но пригодится. Жалезет Это, видимо, они кого меняли. меняли, да, по-любому. Вот такие вот вещи тоже, да, могут о многом сказать. Нашли подсвет и поменяли. И вот эта вот вещь обламывает очень сильно. И вот такой пыш. Прикольный.